Далекий путь, беги, беги, Уж не видать родной тайги, Степь широко легла, И поезд мчится дым волной, А дума мрачной и больной На сердце тень и мгла. Вся мысль туда, где лес молчит, Где по Сибири о, бежит, смела и глубока, Восточнее младшая сестра, До дна прозрачная и быстра, Тонь, родина река, на берег камни собирать, Любила часто прибегать В ее хрусталь волне. За дуром юности плыла струя, Чтоб тело обняла и любо было мне. До страсти лес густой любя, Бывало мчусь по полю я. В руке всегда цветы, И кинусь я под тень листвы На бархат зеленой травы Под свежие кусты. А тут кругом всю степь одна, и поднялась в душе сотна одна Волна седой тоски. Напрасным взором я вожу, Везде, куда ни погляжу, Пески, пески, пески. Вся мысль о том, Увижу я себе. Родные мне края На грудь змеей легла. Там лес а сердцу, Он сурок, глубок, Прозрачен рек поток. Там вольно я жила. Но не дами меня печать Ведь прошлых юных лет не жаль, мой доброволен путь, Я с Богом смерти не боюсь, И как умею, помолюсь, Кресту прижавший грудь. Лети же, поезд, дым кольцом Несется стей перед лицом. Вперед, вперед, скорей, Ты, солнце, юга, горячо, ласкаю усталое плечо, И душу мне согреть.